чем сейчас сохранить финансовую подушку? Обычно нужно держать в трех валютах. Скорее всего, там должно быть физическое золото, определенная часть, да, ну, которая покупается не сразу, там, а целенаправленно там, каждый месяц по чуть-чуть. Вот, Какие-то, возможно, короткие облигации, депозиты, кэш. Наличные средства в каких валютах сейчас держите в процентах? Ну, довольно такой сложный вопрос. Наличные средства держу в твердых валютах. На российском рынке это больше cash equivalents. Это либо денежные фонды, либо какие-то облигации а, короткие. Держите ли вы сейчас евро? А, лично я... Есть там прям копейки. То есть я бы даже не стал помню, меньше 2%. Что касается вопросов, да, то есть часто приходится слышать вопросов, то есть какая должна быть доля тех или иных инструментов. Задавать вопрос Никите, в каком соотношении у него сейчас капитал, да, то есть вы должны понимать цели, вы должны понимать глобальную диверсификацию, вы должны знать, куда, где Никита планирует там через 10-15 лет жить, какая структура доходов, какая структура трат сейчас, какая структура. Отрад в будущем может быть. Исходя из этого, формируется инвестиционный портфель. Да? То есть просто сказать, что, ребята, тупо там вложите 40% в долларов, 30% в евро, а остальное там в рубли в рублевом активе это не совсем корректно, это не совсем правильно. То есть мы вам объясняем, почему тот или иной инструмент должен находиться в портфеле, какова доля этого инструмента должна быть, в принципе, определять вам. Или, соответственно, на более глубокую консультацию, где мы зададим вопросы, исходя из которых можно будет понять, что именно вам непосредственно подходит. Я вижу, постоянно вы задаете этот вопрос, то есть, по-моему, в третий или в четвертый раз уже повторяется. Наличные средства в каких валютах сейчас держите, в процентах, как защититься от инфляции, в чем переждать. Вообще, вот если просто сказать. Ну, вот не зная вашей ситуации, да, некий такой стандартный вопрос средняя температура по больнице. То есть в валюте половина, соответственно, в процентном соотношении вы должны понимать, что нужно находиться в той валюте, где как минимум есть положительная доходность. То есть если выбирать, допустим, между между долларом, евро или швейцарским франком нужно посмотреть, какие текущие процентные ставки в Европе от ЕЦБ, какая процентная ставка Банка Швейцарии, какая процентная ставка в Соединенных Штатах Америки. Почему, допустим, для меня предпочтительный доллар и менее предпочтительный евро? Почему Никита сказал, что евро не так много? Потому что ставки в евро сейчас находятся на нулевых значениях, даже отрицательных. То есть надежные инструменты в евро, они дают отрицательную доходность. То есть вы еще доплачиваете за возможность владеть евро. В Америке все-таки там десятилетние облигации, они дают еще положительную доходность. То же самое касается швейцарских франков, да? то есть там еще есть какая-то положительная доходность, если вы можете найти в надежном инструменте, то можете хранить франк. Почему это важно? Потому что в этом случае вы понимаете, что тот же самый капиталист, у которого большая сумма денег, чем у вас, он рассуждает с точно такой же философией. Окей, хорошо, где я могу получить положительную доходность, да? то есть положительную реальную доходность. В Америке может быть положительная доходность, но там инфляция может быть выше. Вот исходя из этого, соответственно, перераспределяете. То есть, почему сейчас доллар предпочитен? Потому что у него есть какая-то положительная доходность. В евро такого нет. В евро для того, чтобы получить какую-то положительную доходность, вы должны купить какой-то откровенный трэш. Или вечные бонды Италии, или какие-то там, я не знаю, страны Восточной Европы, да, имитированные долг стран Восточной Европы. То есть, вам, чтобы там сохранить деньги, нужно ну, взять риск на себя. Зачем? Вопрос, зачем брать риск? про золото вот здесь такой подход ребят смотрите есть ну может показаться что некое противоречие Никита говорит одно я говорю другое да то есть и здесь смысл заключается не в том чтобы дать единое решение чтобы вам дать различные точки зрения да на то что происходит в настоящий момент вот в настоящий момент получается количество долларов вновь напечатанных долларов на одного жителя Соединенных Штатов Америки э, с начала 2020 года составляет 4 миллиона долларов новых денег, которое было напечатано в Соединенных Штатах Америки. Количество золотых монет, которые было изготовлено, я точно не помню, но что-то в районе 4 унций. Ну, то есть в, в долларовом эквиваленте по стоимости это что-то в районе 400 400 что ли, долларов. И получается, у вас есть денежная масса, которая имитируется, ну, просто неограниченно. Поэтому то, про что говорю я, я говорю про более долгосрочные тенды. Тренды про, доли, про, про более долгосрочные тенденции. При этом на пути к этим тенденциям, да, то есть, будут какие-то определенные локальные вещи, то есть, как дальше развивается ситуация, да, то есть, куда будет перетекание капитала, как будет развиваться инфляция, и будет она и не будет развиваться. То есть, долгосрочно мы понимаем, что бомба для разгона инфляции, она заложена. И, в принципе, эта инфляция, она, она по-хорошему там всем, всем необходима. Но краткосрочно, если будет волна коронавируса, если инфляция замедлится и эта инфляция расти не будет, если будут меры стимулирования не столько монетарные, сколько со стороны правительств, да, то в этом случае мы можем в принципе увидеть какую-то коррекцию цен на золото. И, допустим, для людей будет более приоритетным, допустим, инвестиции на том же самом финансовом рынке.